Всем хай, с вами Денис Стрелок, и сегодня мы будем играть в... Блин, как эта игра называется, Красиво? Это игра о сменогах, это даже фильм? Да, знаете, вот такой фильм сейчас, значит, в ТикТоке он там... Ну... А сменог? Нет, игра в... Игра в... Понравилось. Если вдруг не смотрел фильм Веном, посмотрите, он очень интересный. Да, Веном нам понравилось. Мы вчера смотрели Веном фильм да. Тигаз за молнией. Ну и такие вот огурцы. Значит, я номер шестьдесят один семь. простите. Ну здесь почти все 67. Ну только один единственный шестьдесят шесть. А я вот все, началось. Так. Саски. <сидём> <сосить> Саски, Саски ну. Это. Это, Блин. короче, игра, перепрыгивать надо. Ну это легко. Встанет посерединке уже половину... Я стол. Померну из-за... Потому что они прыгнули туда. Так. Пускай начинается игра. Сказал бедняк. Давай, Клисин, перепрыгнуть надо будет. У меня я стою просто. А я, я перепрыгну. На угол, на угол, на угол. Ты Пры нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, Кристина! Ну как? Нет нет, нет, нет, Кристина! Блин, Кристина упала. Нет, так это... Ну, здесь игра называется осьминог. Нет, да? это называется рыбалка. Игра в рыбалку, короче. А, а, а. А ты мне говорил, что это осьминог делать? Смотрите, угадайте, где я. Вс ⁇ нет, нет. Сейчас Где угадали я <сíки> на... <сíки> Ты на базе. А купить. Там... А нет. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Смотрите, что я могу... Жрелю, гипно -тэнс. Гипно -тэнс, гипно -тэнс, гипно -тэнс. Ой, да. Смотрите, сейчас, что я могу сделать. наверное, меня не слышно было. Теперь слышно. Что ты на микрофон кашляешь? Берёгла. Ахи! Да? И... О, это самая классная игра. Ну вы, наверное, ее, ну кто смотрел, это тот что поймет, что это за игра. За игра. Это за Кристина, игра? когда поет песня, можно идти, когда она перестает и петь, можно, нужно не идти. Понятно. Свинья. Да. да? да. Ты. Когда ты сала съездили, украинскую yes. стоп я тебе сказал стоп! Это, а? А -а -а. Это игра в лесу. Да, я знаю такую игру. На Все пошли. На. <смех> <смех> так. <Вот> раз... <смех> Прости, что я молчу. При, напряж, напряженно, напряженно. Нет, ну почему? Если кто-то смотрел вино, не смотрите, в моем случае, вторую часть. Потому что она еще не вышла. Да. Вася, Вася. А, это по Вот тут убирается. Вася. Нету, Вася. Да? не Да? Да. Да. Двух Все? Уже прожила. Все? Вот, давай прыгаем Прыжок, прыжок. Следующий прыжок Следующий треугольник Прыжок Я прыгаю Следующий прыжок В кружочек Ни в коем случае не нажимаем Теперь на квадратик Теперь в, в квадратик, в квадратик. Да. Я в попробую. Нет, нет, нет. Я смогла. Что за? Что за игра? Ломанешка ломане. Ломанешка ломане. Ломанешка ломане. прям прям. А ты хочешь знать, какую снять я Кристина, давай сюда. Я знаю. Побежали, побежали. Потом так падешь, потом вот так падешь, потом вот так вот так вот так пойдешь. Потом вот так вот так резко поворачиваешь. Потом вот так падешь, потом вот так Потом так пойдешь. пойдешь. пойдешь. Потом вот так Потом пойдешь. так пойдешь. Потом вот так Потом вот так Потом так пойдешь. Пойдешь, потом вот сюда пойдешь, потом сюда пойдешь, потом вот так пойдешь, потом здесь перепрыгнешь. Ой, микрофон. Буду касса начала смысл. На твой гер... геймерский сын. Опять игра. Я сейчас не должен Please <gülüyor> tell ку ку ла -ку. Well Ладно, да, наверное, мы на этом закончим, да, Кристина? Да, да, да. Мы уже нормально так справились. Да. с Своей задачей. Да. С вами был Денис. И Кристина. Всем удачи всем. Пока-пока. Ой, не то включил.